Вы часто говорите «Антверпен», «Антверпен», а почему просто не купить бриллианты в России? У нас ведь есть Якутия, Якутия у нас добывают, у нас есть места, где их хранят. Зачем россиянам ездить в Антверпен, за бриллиантами, которые иногда из Якутии туда идут? Совершенно верно. 80% всех камней мира проходит через Антверпен, в том числе российские камни. Причин несколько надежность и цена цена, я сказал, отвечая на один из предыдущих вопросов сколько стоят камни здесь покупая камни такого же качества в достойном магазине вы заплатите в 2,5, а то и в 3 раза дороже ну скорее все-таки в 2,5 не будем преувеличивать в России есть очень хорошие алмазы, в России есть прекрасные огранщики, они умеют работать. К сожалению, лучшие камни, лучше и по качеству алмаза, и по качеству огранки, потом уходят сюда и продаются здесь. Для продажи на российском рынке остаются камни с худшим качеством огранки для начала. Помните, я говорил об этом, что в России нет обязательной сертификации камней. А когда, например, якутские алмазы оценивает лаборатория, относящаяся к этому самому концерну, это все равно, что школьнику попросили оценить качество его сочинения. Великолепно раскрыта тема за литературу 5. Нет ни одной ошибки, он же не видит своей ошибки, тоже пять. Вот так и получается, что все камни с идеальным качеством огранки. А кроме того, поскольку в России производится много синтетических камней и нет запрета на разделение синтетических и натуральных камней, много продается синтетики. Вот поэтому я прекрасно понимаю, что 90, 95% всех покупающих в России не приедут ни сюда, ни в Израиль. Почему я говорю больше про Антверпен, потому что я живу в Бельгии, потому что я учился в Антверпене. Если вам удобнее ехать в Израиль, вы найдете там гемолога, которому сможете доверить. Почему бы не туда? Это примерно одинаково. Хотя все-таки надо понимать, что экспорт из Антверпена в Израиль в 8 раз больше, чем из Израиля в Антверпен. Но уровень цен на вашем уровне, на уровне клиентов, которые покупают один-два камня, он не несущественный. Опти, да, чуть-чуть, но это доли, процента, вас это не коснется в принципе одинаковые цены в Антверху, и в Израиле. Это зависит от того, куда вам удобнее поехать я не пытаюсь сказать, что я единственный специалист в мире с якутским алмазом надо ехать в Антверху, либо в Израиль к сожалению, получается так к сожалению, так, но ну, точно так же, как за некоторыми другими в России Произведенными вещами почему-то их нередко можно найти за пределами. Не говоря о более печальных вещах. Да, это так, за и отправляются сюда и алмазы неограненные, отправляются сюда ограненные. Еще раз, я ни в коем случае не хочу сказать, что в России нет хороших огранщиков. А когда, кстати, говорят, что Разве вы не знаете, что советское качество огранки самое лучшее? Конечно, советское качество огранки было действительно самое лучшее. По той простой причине, что огранщик в Советском Союзе не зависел от экономического результата его работы. Его просили сделать идеальное качество огранки. Если он из условно, пяти каратного алмаза, пять каратов это один карат, да? каратный 0,2 грамма, из пяти каратного алмаза делал однокаратный бриллиант, ему говорим молодец, вот видишь, идеальное качество сделано, а теперь огранщик в современной России должен думать об экономической составляющей, заказчик просит его вытяни максимальный вес, чтобы вытянуть максимальный вес, он должен поступиться характеристиками качества огранки